Математика, которую еще называют «царицей всех наук», уже более двух тысяч лет является помощником человечества в поиске ответов на определенные вопросы и объяснений непонятных человечеству феноменов. Если проанализировать математические открытия человечества, то можно заметить, что все гениальные находки стали результатом исследования разнообразных природных явлений и желания добиться неизбежной истины путем тщательного рассуждения и анализа информации. В наше время математическое мышление нашло применение в разнообразных аспектах человеческой жизни. Математические формулы используются в политических исследованиях, в датировании и определении подлинности древних артефактов, анализе загруженности транспортных магистралей и даже в формировании стратегии обеспечения устойчивого урожая в агропромышленной сфере. Сегодня математика как никогда цена для человечества. Поэтому научиться мыслить в математических терминах – важное задание для каждого сознательного человека. Математика может быть интересной и людям, которые не очень любят работать с цифрами. И мы желаем доказать это с помощью нашего видео «Интересных фактов о математике, арифметических задачах и геометрических исследований». Итак, поехали! Студенты, которые жуют жвачку во время тестов по математике, как установило исследование, показывают лучшие результаты. 2520 – это самое маленькое число, которое можно без остатка поделить на все числа, начиная с одного и заканчивая десятью. Математики подсчитали, что есть 177 147 способов завязать галстук. В 1900 году все результаты математических исследований в мире – можно было уместить в 80 книгах, сейчас же все данные с трудом уместятся в 100 тысяч книг. Количество времени, за которое Исаак Ньютон изобрел исчисление, примерно равно времени, за которое обычный студент овладевает основами этой науки. В 2010 году в рамках празднования Всемирного Дня Математики 1 130 тысяч студентов из более чем 235 стран мира установили рекорд, они коллективно смогли правильно ответить на 479 миллионов 732 613 вопросов. Математический институт Клэя предлагает 1 миллион долларов тому, кто решит одну из таких гипотез. Гипотеза Коджи, гипотеза Пункаре, гипотез, гипотеза Римана. Число 5 произносится как Х на тайском языке а 555 – это сленг-фраза, обозначающая «ха-ха-ха». Число «полиндром» – это зеркальное число, которое читается одинаково в обоих направлениях. Например, 12421. Google – Этот термин, используемый для обозначения числа 1 со 100 нулями. По распространенному мнению, в геометрии Лобачевского параллельные прямые пересекаются. На самом деле, они не могут пересекаться ни в какой геометрии, в силу самого определения параллельности. Главным же отличием геометрии Лобачевского от Евклидовой является то, что через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести не одну, а по крайней мере две не пересекающих ее прямых, находящихся в той же плоскости. В Великобритании в юридическом смысле к единице отнесены все числа, больше 0,5 и меньше 1,5. Поводом для такого решения стало судебное разбирательство между двумя фармацевтическими компаниями. Одна из них владеет патентом на средства для заживления ран с содержанием ионов серебра от 1 до 25% массы лекарства а другая выпустила подобное средство, которое включило 0,77% таких ионов. Ранее в подобных случаях за единицу принимались числа больше 0,95, однако суд при рассмотрении дела обнаружил асимметрию в определении, постановив считать единицей все в интервале от 0,5 до полутора, и тем самым удовлетворил иск о нарушении патентра. Спасибо за внимание, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями и конечно же не забывайте оставлять свои комментарии. Спасибо